Привет, я Энни Мэджик, и сегодня, ребята, мы находимся опять снова в гигантской заброшенной усадьбе, и собираемся отправиться вот в этот вот большой заброшенный дом двухэтажный, потому что мы здесь нашли чей-то чужой дневник, в котором вообще какой-то стрэш творится, и мы в прошлый раз там были. Там кто-то ходит, реально там ветки И не поднялись на второй этаж, потому что сели все камеры И там вот на этот второй этаж ведет такая лестница с дверью И там постоянно эта дверь захлапывается Это очень странно Мы решили сегодня туда вернуться и посмотреть, что же на этом втором этаже Там как будто кто-то ходит Мама! На меня упала какая-то фигня Короче, мы этот чужой дневник читаем И там про этот дом написано, что это дом змей Какие-то жуткие рисунки нарисованы Смотри, тут дверь есть И мы сейчас пойдем в главный вход Зайдем Вдруг это какая-нибудь ведьма, блин. Короче, микрофон на мне, если что, слышно будет только меня. Давай разделимся, я туда все пробегу, а ты направо и встретимся около двери этой, которая хлопает. Давай, погнали. 搞你！ чего-то на эту дверь жуткая, которая хлопает. И подъем на второй этаж. Что, пошли? Куда она делась? И максимум она может быть только на втором этаже. Здесь никого нет. Короче, здесь была какая-то маленькая комнатка, но она провалилась вниз туда, на первый этаж. И там продолжение. Еще одна дверь, которая никак не пробраться на чердак. Давай, это. Тут еще есть чердак. Не видно, я ночью захлопнулась. Короче, подожди. Давай вместе пробежимся по этому этажу. Если ее здесь нет, я уже буду снимать обзор. Ну, смотреть, что там на чердаке и так далее. Короче, а, а потом ты пойдешь туда, сторожи дверь. Какая-то дыра в стене огромная. Трав потолки канзкой, жесть жесть. Тут какая-то, как смотри, как быть и типа, по кровь течет или что-то такое нарисованное какой то mm -hmm. давай знаешь что стирашь эту дверь дурацкую а я здесь посмотрю что на чердаке на чердаке нереально просто тепло ребят а еще когда я в таких местах бываю у меня все время ощущение что сейчас вылезет скример какой-нибудь откуда-нибудь в общем, тут э, куча, куча, куча каких-то всяких странных вещей, всяких банок, коробок. Тут какое-то осиное гнездо, что ли, волосы жужжат. Жесть, мне страшно идти туда, в этот чердак. Блин, это реально оса. Медицинские какие-то банки, химические, я бы сказала, и, и здесь очень много, целые ящики, какие-то записки, бумажки. Может быть здесь, правда, было какое-то как в дневнике написано медицинское... Как я пошла. Короче, на чердаке ничего нет.